Добрый день, в эфире программа «Золотые лекции», с вами сегодня академик Олег Геннадьевич Ульянов, и тема нашей встречи совершенно необычна – Леонардо да Винчи в Москве. Для многих из вас, конечно, сразу это выглядит весьма парадоксально, поскольку нигде в подробных биографиях гения мирового искусства – Леонардо да Винчи, нет ни слова о том, что он когда-либо пребывал в Москве. И тем не менее, как мы с вами сможем сегодня убедиться за время нашей встречи, действительно, есть у нас в Москве следы пребывания генерального творца эпохи Возрождения. Надо сказать, что это время было крайне тяжелым для Руси, крайне необычным. Мы с вами сейчас находимся в Москве, который, символом который является Московский Кремль. Но, естественно, свой вид он приобрел не сразу, а в эпоху знаменитого государя Ивана III, получившего у потомков звание Великого. Именно при нем Москва, которая раньше располагалась в пределах Московского Кремля, то есть весь город с его населением стал приобретать черты дворцов резиденции сродни европейским столицам. Действительно, у Ивана Третьего была задача превратить Москву в мировую столицу, в столицу единого русского централизованного государства. Но, конечно, такая задача была не под силу одному человеку, одной школе мастеров и... Для выполнения своего грандиозного замысла Иван III решит приглашить мастеров из Италии. Как мы с вами знаем, его супруга была София Поляок, Марийская царевна. И бракосочетание их состоялось в Риме в 1472 году. И с этим бракосочетанием у Ивана III появились права на наследие Константинополя на наследие Византийской империи. Мы помним, что Константинополь сам пал в 1353 году, и вот лишь богосочетание с Софией Поляок позволило сохранить наследие этой грандиозной Византийской империи и первой политической организации, которая признала такой статус за Государством Ивана Третьего стал Венецианская сениория, которая уже в 1473 году указала, что Иван Третий по браку Софии Полек имеет все права на престол Константинополя. Конечно, это событие было грандиозное для небольшой Москвы, которая еще лишь недавно отправилась от, своего, от своей удельной жизни. Напомню, что в Москве было не так много храмов. И вот при Иване Третье начинается грандиозная перестройка всей резиденции. Причем эта перестройка сопровождалась не только строением церквей, дворцов, но и оборонительных сооружений. Вот тот самый Кремль, который мы с вами видим всего его знаменитым ласточным гнездом, все это появилось благодаря грандиозному замыслу и программе Ивана Третьего, который показывает, что Иван Третье выступал как умел организатор его программы перестройки на силу, характер продумано государственные мероприятия. Наряду со строительством Кремля, как дворцовой резиденции, Иван III приступил к организации военного дела, к созданию арсенала, к оружейным мастерским, и, конечно, для такого почина ему были необходимы профессионалы. И вот благодаря совету своей супруги Иван III направляет свои помыслы и свои посольства для набора мастеров именно в Италию благодаря рекомендациям, которые располагала и София Поляок. И вот среди этих мастеров, как мы можем увидеть с вами, был и знаменитый Леонардо да Винчи. Это удивительно, поскольку, конечно, мы с вами знакомы с работами этого мастера по тем произведениям, которые есть в российских собраниях, в частности, в Эрмитаже, знаменитая Мадонна Лита, и по конечно, фреске «Тайный вечер», которую все знают как о шедевре всех времен и народов, располагающихся в Милане. Каким же образом Леонардо да Винчи оказался здесь, в Москве? Для этого надо погрузиться в некоторые подробности в биографии, которая крайне загадочна осталась для до сих пор и для современника была загадочна. Поскольку достаточно сказать, что Леонардо да Винчи, пометуя о том, и своем звании мастера, помимо о том, насколько ценны его знания, как мы знаем, он зашифровывал свои творения. Более того, он был уже обучен с детства навыкой так называемого зеркального письма. Он был левша, писал справа налево, а не как мы с вами привыкли. Конечно, это создает определенные трудности для расшифровки его произведений, а среди них есть уникальные свидетельства. В частности, Леонардо да Винчи в письме к наместнику султана в Вавионе, в его время это был Каир, то есть в Египет, он сообщает, что хотел бы направиться в Сирию, и при этом обмолвился, что до этого он посещал Армению, то есть Киликию. И вот это упоминание с описанием гор кавказских в дневниках Леонидовича крайне задача всех исследователей, каким образом это могло произойти. Обращаю внимание, что это имело место именно в связи с его адресатом к наместнику султана в Каире. К самому султану Леонардовичу также обращался, предлагая свои э, умения, свои творческие проекты. Каким был проект Леонардович, который он, э, сохранился, и письмо к турецкому султану сейчас находится во дворце топ Топкапы в Стамбуле. Это проект грандиозного моста через знаменитый Босфор. Конечно, современники Леонардо Винчи не могли представить, как можно было построить такой мост, по которому приходила бы целая морская эскадра. Но в наши дни этот проект был воплощен и не только в самом Стамбуле, как знаменитый Галатский мост, но и в других местах, буквально в точном соответствии с проектом Леонардо да Винчи. Как видим, он у современника свался не только как художник, но и как изобретатель. Собственно говоря, Леонардо да Винчи также считал задачей живописца быть первооткрывателем образа и подобия по, по латыни и мага и симильтьюда. То есть художник должен быть не повторять пройденные композиции, а быть изобретателем, первооткрывателем подобие и образа, которые носятся в воздухе, рассыпаны в воздухе. Его задача художника была открыть вот эти тайны, увидеть этот, э, это, э, сказать, образ и подобие. Замечу, что в схоластике того времени Леонардо да Винчи э, эти термины и мага-симильтуды обозначали евхаристические дары, плоть и кровь Христовы. И примечательно, что именно так Леонардо да Винчи зашифровывает и свои произведения. Конечно, уже современники ощущали его гениальность, и буквально спустя несколько лет после его смерти мы находим свидетельство современников, что Леонардо да Винчи был прекрасен с собой, хорошо сложен, у него были длинные густые вьющиеся волосы, тщательно расчесаны. Сам Леонардо да Винчи, говоря о том, каковым образом должен быть выглядеть у, в прекрасном всех отношениях человек, то есть Камильфо, он говорил, в частности, что если вы хотите узнать, какая душа обитает в теле, то обратите внимание, как она обращается с одеждой. Если одежда неряшлива, э, неопрятна, то и, и душа, которая обитает в этом теле, тоже не может отличаться своей организованностью и совершенством. То есть даже для современников Лианда был воплощением того идеала красоты человеческой, который еще древние греки называли каокагати. Не случайно Рафаэль в своей знаменитой Афинской школе на Фреске в Ватикане изобразил Леонардо никак иначе, как в образе Платона, главы Академии в Древней Греции. Итак, Леонардо да Винчи, он славился не только как живописец, но и как изобретатель, и как военный инженер. И именно так он себя рекомендовал предлагая свои услуги тому правителю в Италии. И Им заинтересовался, как мы знаем, Людовика Сфорца, правитель Милана, пригласив его для, как военного инженера, как изобретателя, как владеющего военными тайнами, в свою резиденцию для его украшений. При дворе Людовика Сфорца, получившего прозвание у современников Мора, Людовика Мора, мы его знаем в литературе, Леонардо да Винчи отличился не только на поприще военных наук и инженерии, но и, конечно, уникальный мастер своего дела, уникальный создатель, уникальный скульптор. В частности, Ледовика Сфорца поручил ему создать знаменитую э, скульптуру в памяти своего отца Франческо Сфорца, тот самый загадочный конь Леонардо да Винчи. Э, Замусть Леонардо да Винчи потрясал современников. Этот конь, Достигал высоты 7 метров, только сам по себе конь. Сейчас наши не смогли бы создать это произведение. И, конечно, работать требовал титанического труда, поскольку одно дело было нанести проект на бумаге, а другое дело создать его воочию. И, тем не менее, Леонардо приступил к этой задаче, создавая глиняную форму и собирая бронзу для отливки самого памятника. Людовик Исфорцев всячески торопил закончить данную работу в связи с тем, что были очень неблагоприятные внешние условия и э, грозили вражеские нашествия. И он заставил Аладдовинище да 1 декабря 1493 года выставить этого коня перед на всеобщее обозрение в своей резиденции в Милане. Конечно, современники ахнули. Перед ними представилось нечто необыкновенное. Но представьте, 7-метровой высоты скакуна не было самого изображения всадника, то есть Франческо Сфорс. А кто были современники, которым представил это необычное зрелище? Вы удивитесь, но это были посланники Ивана III, Данила Мамарев и Муныил Ангелов. Они направились, были направлены именно в Италию, в Милан и Венецию, для того чтобы пригласить в Москву для благоукрашения дворцового резиденции Московского Кремля лучших итальянских мастеров. И вот они встречаются, буквально воочию с Леонардо да Винчи, который представил публике свою грандиозную работу коня. О том, что при этом зрелище присутствовали именно русские посланники, сохранилось свидетельство во Фварентийской ратуши, и послание Фварентийской республики записал, что при, там тогда, когда Леонардо Фварентийс представлял своего коня, были русские послы. Надо сказать, что, конечно, они соблюдали полностью весь этикет дипломатический, всю субординацию, и во многих церемониях при дворе Людовика Сфорца они отказались принимать участие, в частности, настаивая на том, чтобы перед ними по иерархии не располагались послы Польши или Венгрии, поскольку они считали, что их государь Иван Третий выше стоит по статусу в ранге европейских правителей. То же самое коснулось, когда Людовика Сфорца пригласил в представление, организованное Леонардо да Винчи по случаю бракосочетания своей дочери Бьянки с знаменитым императором Максимилианом. Мы знаем, что Максимилиан направил свою грамоту Ивана III, признав его царский титул. Именно на грамоте императора Максимилиана основывался император Петр Великий, когда провозгласил себя императором. В 1721 году как раз мы с вами отмечаем трехсотлетие этого грандиозного события. А истоки, мы видим, восходят к эпохе Ивана Третьего. И даже на этом рассчитании русские пасы также отказались участвовать, считая, что их государь находится выше по иерархической лестнице, чем даже император Священной Римской империи Максимилиан. И тем не менее, они приглашают целый ряд мастеров в Москву. Эти мастера нам известны. Мастера были набраны и из Милана, и из Венеции. числе них у них удивительные были э, специалисты, не только серебряники, но даже органных дел игрец Капиван Августинову Орден, то есть Августинец э, Иван Спаситель Сальваторе, э, который прибыв на в Москву, где он организовал первое э, э, мистерии о Органа, чего раньше Невосква не видел, сейчас частности член Пищного действия, Он принял православие через два года и был пожалован государем. То есть удивительно было такое собрание коллеги мастеров, которые были приглашены к Ивану III, и среди них оказался Леонардо да Винчи. Эти мастера были в декабре еще в года в Милане, с ними был заключен договор, документ юридический, на обеспечивание их проезд. Дело в том, что когда мы с вами говорим о том, как мастера попадали в, в те времена из Европы на Русь, то, конечно, должны представлять все тяготы этого путешествия. Поскольку действительно государство враждовали, и без протекции государственной, без защиты, без верительных граммах нельзя было проехать даже простому мастеру, не говоря о том, таких дорогих высокооплащенных мастерах, каким был Леонардо да Винчи. Поэтому мы знаем, что, конечно, были заключены договора, обеспечивающие их проезд, безопасный из Италии в Москву. По тем временам, по свидетельствам, которые мы знаем из архивного источника, дорога занимала примерно три месяца. И уже в июне 1034 года Леонард да Винчи оказался в Москве. Что свидетельствует его здесь пребывание? Ну, прежде всего, грандиозный и совершенно уникальный, по, там, по меркам того времени, царский сад. Мы с вами сейчас знаем московский Кремль, но мало кто представляет, что напротив Кремля, за Москварикой, в свое время располагался знаменитый Государев сад, не случайно отсюда улица Садовники, который, конечно, на века прославил эту эпоху из самого Ивана III. Почему это место было выбрано для того, чтобы разбить сад? Дело в том, что, конечно, Москву сотрясали грандиозные пожары, мы знаем, что Москва сгорела копеечной свечки, люди более чем верующие. И, конечно, деревянного быстро вспыхивали. И вот такой пожар, который вспыхнул за Москвореще в 1393 году, перекинулся в Москву. Поэтому Иван III, конечно, чтобы обезопасить свое жилище, а он сам чудом спасся с семьей, на, как сказали, на христианских дворах у Ивана Патрикеева, а у Владимира в старых садях, он приказал вывести, прежде всего из самого Кремля из Москвы, все церкви, все дворы. Расчистить весь город от э, обычного э, населения, от обычного застройки. Конечно, вызвал ропот, прежде всего духовенства. Но представьте себе: выносится церковь, выносится мертвецы, выносятся все кладбища. Это вызвало огромный, так сказать, такой ропот и возмущение в народе, но тем не менее воля была непреклонна государя и аналогичная. Сказать, действовал он приказал организовать и в, в Замоскворечье, поскольку оттуда именно перекинулся в пожар в 1493 году непосредственно в Кремль. Также была расчищена огромная территория, на, на, на месте которой с прибытием на был разбит сад. Сад был уникален, он достигал 16 га, -гектаров, а вместе с, со всеми свободами, он, конечно, три были свободы садовнические, которые обслужили этот сад. Конечно, он занимал огромную площадь на месте сейчас садовнической свободы за москва речь где церковь Софии при Мудрости Божьей. Так вот, Леонардо Амич в это время занимался этим проектами садовым искусством. Мы знаем, что для Людовика Сфорца он не только разбил сад, и в его бумаге находится проект такого сада, но перед своим отъездом в Москву он построил даже в Милане, в замке Коцелла Сварцеска огромный павильон с куполом, такой сродни как бы, большому грандиозному павильону. В записках Леонидович описывает, что этот павильон должен быть накрыт медной сеткой, дабы там всегда пили птицы и были диковинные деревья. Деревья были, конечно, необыкновенные, но представьте себе, что в этом саду, который был разбит по указу Иоанна III в 1404 году, были фруктовые деревья, персик, грецкий орех, и более того, подоносил постоянно виноград. Это трудно представить даже сейчас в нашей заснеженной Москве. И тем не менее, такое э, подтверждено документально, что именно таким был сад, и, и он удивлял не только своей регулярной европейской планировкой, но и тем, что его украшали 144 фонтан. Как вы думаете, почему такое число? А дело в том, что создавался необычный сад, э, парковый, такой публичный, как мы привыкли с вами, например, парк культуры э -э -э -э, э -э -э, э, и отдыха имени Горького в Москве. Нет, создавался подобие рая на земле, создавался Эдем. Отсюда такие диковинные деревья, как в Эдеме, которые символизировали древо жизни. Отсюда и 144 фонтана. Почему? А потому что по представлению того времени высота стены небесной Иерусалима была 144 локтя. А в книге жизни было записано 144 локтя тысячи праведников. Вот откуда это число взялось, и это число фонтанов было и э, украшало уникальный сад. Надо сказать, что э, Леонард Давич, когда вернулся из Москвы сразу, у него тоже э, был достоин чести, и за его все деяния на благо, э, для герцога Людовика Сворца ему тоже подарили свой участок садовый, и был у него свой тоже маленький садик. Э, э, это право он приобрел в 1497 году. Итак, годы пребывания в Москве Леонардович, это 1494-1495 год, всего два года. Прибывает он в составе посольства э, во главе с э, Даниилом Маври и ее Ангелом, и убывает также с посольством, чтобы быть в охране. Дело в том, что только-только кончилось вражда с литовским князем, до этого нельзя было из Москвы проехать в Европу, и в наказе послам Ивана Третьего, который направил к крымскому хану союзнику Менбегрии, он указал, что только когда я выдал свою дочь Елену за литовского князя Александра, наконец, я могу отправить тебе посольство в Киев и дальше в Черкесы, то есть на Кавказ. Вот откуда взялся Кавказ, который упоминается в дневниках, в письме Ивана Третьего к наместнику султана в Вавионе в Каире. Мы знаем, соответственно, те посольства, которые дают хронологические рамки для этого пребывания, а что еще помимо этого грандиозного сада, который мы получили Леонардо да Винчи, он мог создать в Москве. Дело в том, что Леонард да Винчи оказался здесь не случайно, его пригласил и Ивану III, его рекомендовал всячески, его друг и ровесник Петр Антонио Савари, знаменитый строитель московского Кремля, который завершал грановитую палату в московском Кремле. Более того, на Спасской башне мы знаем и плиту, которую он создал. Плита была загадочной, с латинской надписью. Отсюда повелось в Москве э, сказать, среди горожан представление, что нельзя входить в Кремль с, не, с непокрытой головой, иначе сразу здесь тебя будет накажен, об, о чем говорил надпись. В латыни, конечно, горожане широко не знали. А надпись была удивительна, она сохранилась сейчас в эпидарии московского Кремля. Надпись была создана к 300-летию правления Ивана III. 30-летие правления где отмечали? Только в Древнем Риме, 30-летие правления императора. И вдруг Иван III, Иван Великий, отмечает 30-летие правления, И в память от этого была закладная доска на Спасской башне Московского Кремля. Сам Иван III, мы знаем, на соборе в года был провозглашен Новым Константином, а Москва Новым Константиноградом. То есть уже предшественник был теории Москва-Третий Рим. И вот эта вся идеологическая Сказать подоплека, она способствовала тому, что, конечно, и Леонардо да Винчи осознавал всю важную задачу, которая перед ним ставилась. Помимо создания уникальных садов, конечно, он проектировал, принимал участие и в проектировке стен Московской Кремля, о чем, как мы можем с вами об этом догадаться. Вот мне пришлось работать в 80-е годы прошлого столетия, как иногда пишут уже Некоторые историки, вот автор 80-х годов прошлого столетия, вот он перед вами, этот автор 80-х годов прошлого столетия, работа Московской Комблеи обнаружил следы работы Леонарда Винчи. Может быть, вы, некоторые из вас обращали внимание, что на стороне Москварики, как раз напротив царского сада, стена Московской Комблеи имеет необычные отверстия, круглые, непосредственно под больницами, под ласточками хвоста, вот это под Миронами. Для чего эти были круглые отверстия? А мы знаем в дневниках Леонардо Давидовича, что в эти отверстия вставляли шесты, с внутренней стороны они отправились в рычаги, и когда Московский Кремль атаковали, при возможной атаке на Московский Кремль, то эти рычаги отодвигали через круглые отверстия лестницы нападавших. Что еще нам с вами говорит о том, что Иван Леонардо Давидович принимал участие в строительстве Московского Кремля? Уникальные казематы, глухие, которые вдвинуты в больницы. Такие казематы мы находим не только в Московском Кремле, но и не в Жегородском, даже в крепости Орешек. А такие казематы были именно созданы в крепости Кольцело Сфорцеско в Милане. И мы знаем, что Леонардовичи планировал даже огромный донжон построить в центре этого цитадели и павильон с куполами над каждой из башен Миланского замка. И те, кто бывал в Милане, видят очевидное сходство. Даже свивую башню Московского Кремля с грандиозной башней э, в замке Миланского кварцела Сварцеска. Ну и, конечно, что самым удивительным образом, а тем, что дворцы-то имели совершенно уникальный характер. Вот опять мы вспоминаем с вами снежную непогоду в Москве. Но как могли делать в Москве для ее снегобильного климата дворцы с плоской крыши? Это трудно себе представить. Но именно так выглядят те ренессансные павасы, которые были построены по проекту Леонарда Винчи для Ивана III в его московской резиденции в Московском Кребе. дворец потрясал, действительно, ренессансные аркады круглые, а вверху их венчают пола, э, плоские крыши, на которых также были сады, также располагались э, фруктовые деревья и даже дыни, как мы знаем по документам. Более того, в 19 веке, когда началось строительство по проекту ТОНа нового здания оружейной палаты, нашли остатки этих фруктовых деревьев, нашли их корни. А что же было на месте этих дворцовых палат, когда они были упразднены уже после Ивана Грозного? А на месте их были разбиты затем пруды. И именно здесь на самом деле появился первый ботик императора Петра Великого. Вовсе не в Преображенске, как отмечает, а здесь юный царь Петр начинал свои будущие морские походы, тренируясь в Ялике, в пруду над верхним набережными палатами. Надо сказать, что палаты до сих пор сохранили многие секреты, и в частности именно с ними связана знаменитая библиотека Ивана Грозного. Дело в том, что это, собственно, не сама библиотека Ивана Грозного, она при нем исчезла. Отсюда не закрепилось такое загадочное название. Эта библиотека привезла его бабушка София Поляок в качестве своего приданого. В этой библиотеке были уникальны чем? Тем, что были среди них античных авторов и Платона, и Аристотеля, и Гомера. И, конечно, это собрание было диковином не только по меркам того времени для Москвы, но и для Европы. Как мы с вами знаем о том, что уже при Ване III были такие творения, были такие произведения в Москве, в Московском Кремле. А дело в том, что в Благовещенском соборе, а этот собор был домовым храмом великого князя и его семьи, есть уникальные золоченные медные двери. Собор был завершен строительством в 1489 году. В 1490 году уже подсохли его стены. Можно произвести и роспись, и украшать его интерьеры. И были созданы уникальные медные золоченные двери, на которых поместились совершенно впервые во всем русском прикладном искусстве образы. Образа античных мыслителей. И геродота и даже Платона. Помните, народовище изображалось в образе Платона Рафаэля? А здесь Платон изображен своим пророчеством о, рожде... о рождении будущего Спасителя, о рождении Христа. Более того, были даже Севилы изображены. Вспомните, кто был в Севстинской капелле изображение Севил на своде, э, из... представленном Микеланджело. У нас тоже с вами были Севилы, только они были в Московском соборе, в Боговеческом соборе. А что же еще там было удивительного? а на фресках удалось найти уникальные изображения. Они были открыты в 19 веке академикой Живы Сефартусом. Он стал расчищать поздние фрески на тему композиции о «А тебе радуется благодатная всякая тварь». И вот где был изображен преподобный, а по надписи Василий Великий, скорее всего день памяти Василия 14 января, Старый Новый год, так вот под ней был изображен, открылась уникальная композиция. И Василий Великий, Мария Египетская, то есть те, те знаменитые святые родителями Ивана Третьего, Василию Второму и Марии ярославна его родители. И целая уникальная композиция прежде всего дворца деревянной постройки с надписями над тем, что обозначал каждое дворцовое помещение. Более того, здесь же были изображены и интерьеры этих дворцовых помещений, дворцовых повад и даже конаста самого храма ваговечинского. А мы знаем, что этот конаст создавал знаменитый Андрей Рублев. Вот где произошло пересечение, как мы с вами видим, линии нашего гения русского Андрея Рублева и Леонардо да Винчи. Причем об этом пересечении двух линий мы знаем с вами даже по их работам. Вспомните знаменитую Владимирскую кисти преподобного Андрея Рублева которая была создана для, как копия чудотворного Владимирского для Успенского собора Московского Кремля. Надо сказать, что в Успенский собор могли попадать и иностранные делегации, поскольку именно там проводились все церемонии важные, и в частности, вошествие на престол и процедура бракосочетания правителей Московского. И вот здесь, если вы обратите внимание, что э, знаменитая Владимирская письмо Андрея Рублева, она... Тонко перекликается с Мадонной Анада Винчи. У них такие же взлетающие брови от утонченного тонкого носа и погружает буквально эти образы в мягкое созясание своих зрителей. Если вы видите, они просто накладываются. И Мадонна лита накладывается на Владимирск Андрея Рублева. А Леонардо да Винчи уже знал о приготовлениях к столетию празднования первого чуда Владимирского, которое отмечалось в Москве в 1495 году. Мы с вами знаем, что в 1395 году Медвед Киприан поручил привезти из Владимира впервые в Москву чудотворную Владимирскую, дабы она спасла весь град и его жителей от нашествия грозного Тимира Аксака. И, как считает импривоз Владимирской, спас Москву. Это было первое чудо Владимирской. Вот сто лет этого чуда отмечалось в Москве при леонардо -Вещи. В 1395 году леонардо мог видеть эту Владимирскую и письма Андрея Рублева. И, конечно память об этом мы видим его руку и в Мадонне-Лите, и в этой композиции. Вот вам еще одно пересечение уникальное, свидетельство о том, что Леонид Давидович, конечно, здесь был, в Москве, и э, он, конечно, отметил себя, свое пребывание э, непосредственно созданием таких уникальных произведений. Надо сказать, что его посещение было здесь э, предупреждено тем, что его ровесник, его современник Петр Антонио Савари был приглашен до Леонарда Винчи на работу для строительства Кремля. Мы нам об этом уже говорили, что он заканчивал строительство Гранита Паваты, сделал знаменитую закладную доску на построенном Спасской башне Московского Кремля. И именно Саваре, умирая в Москве в ноябре 1493 года, и пригласил, порекомендовал именно Леонарда Винчи. А где они пересеклись Леонарда Винчи? Они с ним вместе работали при строительстве дома того грандиозного замка, того грандиозного собора в Милане, который мы с вами знаем сейчас в эпоху пандемии, он спасал весь мир. И перед этим собором, как бы обращаясь ко всем, кто сейчас заперт по своим жилищам во всем мире, пел знаменитый наш тенор, современник Андрея Бачелли на пустой площади перед дома. А дома был построен Леонардо да Винчи и Пьетро Антонио Савари. Сочи был его отец, Пьетро Антонио Савари ему помогал, а Христофор Савари был учеником Леонардо да Винчи. Они вместе трудились на строительстве этого дома. И, конечно, кого, как Менин Петр Пётр Анатольевич Саварев, в Москве, и не мог рекомендовать как бы, продолжение своих работ. Вот откуда такая ниточка протянулась, и каким образом Менин мог здесь оказаться в Москве по приглашению Ивана Третьего. Пребывание было недолгое. О том, что он вернулся из Москвы в Италию, мы знаем, с вами знаем, потому что уже в январе 1996 года Леонардо да Винчи устроил представление, новое театрализованное, со списком всех действующих лиц и эскизами костюмов на тему «Юпитер и Даная» для Людовика Сфорца. В 1307 году он реально френтис заканчивает знаменитые тайные вещи, о которых мы с вами говорили. Вот эта дата, которая фиксирует уже возвращение Леонардо да Винчи. Но вот эти два краткие года Леонардо да Винчи – в Москве, который он провел 1995-1996 год, конечно, подарили нам с вами уникальное в своем э, роде, конечно, произведение, уникальный э, объект, а именно Эдем. К сожалению, об этом Эдеме осталась только память название свободы свобод садовнических. Но, конечно, современники могли наслаждаться и из окон построенного дворца из набережных Пават которыми был разбит набережный сад и София Поляок, и Иван Третий, любовались царским садом Эдемом, кто был разбит по замысле на Наша встреча, к сожалению, дошла к концу. С вами была программа «Золотые лекции», ее провел академик Олег Германович Ульянов. До новых встреч, дорогие друзья!